Привет, друзья! С 22 августа 2021 года больше не обязательно показывать диагностическую карту при прохождении техосмотра. То есть ДПС ее не проверяет и страховые компании тоже не имеют права ее требовать. И казалось бы, теперь можно вообще не проходить техосмотр. Но с 1 марта 2022 года увеличивается размер штрафа за отсутствие диагностической карты с 800 до 2000 рублей. И штрафы теперь начнут приходить с камер автоматической фиксации, но не чаще одного раза в сутки. Скажите, пожалуйста, не напоминает ли вам эта игру в кальмары, когда победитель в игре только один? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях, почему государство разрешило оформлять техосмотр без диагностической карты.